И сегодня мы рады вам представить аппарат для варки кукурузы. Он достаточно легкий, удобный в использовании и кроме всего еще и энергосберегающий. Аппарат представляет собой неразборную конструкцию из нержавеющей стали, внутри которой находится емкость, установленная на подставку. В эту емкость можно вместить до 40 початков кукурузы или до 8 кг зюрин. Крышка емкости выполнена из термостойкого закаленного стекла. В рабочем состоянии стенки кукурузоварки не обжигают руки, так как нагревающие элементы оснащены функцией сопротивления горению. На панели управления расположен терморегулятор, индикатор нагрева. Все очень просто.